Своеобразие красных водорослей заключается прежде всего в наборе пигментов. В хроматофорах багрянок, помимо хлорофила и каротиноидов, содержится еще ряд водорастворимых пигментов. Красных – фикоэритринов и синих – фикоцианинов. От соотношения этих пигментов и зависит окраска талома, которая может изменяться от малиново-красной, когда преобладает фикоэритрин, до голубовато-стальной, при избытке фикоцианина. Запасным веществом является специфический для красных водорослей так называемый багрянковый крахмал, который откладывается в цитоплазме вне хроматофоров. Этот полисахарид ближе к гликогену, чем к крахмалу. Слоевище багрянок напоминает кустики из многоклеточных ветвящихся нитей может быть пластинчатым или листовидным до 2 метров длины. Красные водоросли преобладают в морях тропического и субтропического поясов, но встречаются повсеместно. Общее число видов достигает 4000, из которых лишь около 200 приходится на пресноводные водоемы и почву. Красные водоросли составляют самую большую группу растений в морской придонной растительности, бентасе. В России ведется промысел анфельции, из нее получают агар-агар. На Балтийском море добывают фурцелярию и филлофору.